Всем здарова, ребята! Ну что, у нас открылась Нарсия В общем вкратце обучалка у вас есть в принципе ничего сложного, самое интересное это наверное квастики, которые нам в принципе дают общий гильдийский и чем лучше у вас будет онлайн гильдии чем больше людей тем больше плюх соответственно вы получите захватите 120 клеток то есть на протяжении двух дней вы получаете вот такие вот плюхи Седьмая эмблемка неплохо наберите 10 10000 чей принципе это тоже выполнимо за четыре дня если нормальный у вас онлайн тоже без проблем маленькие шаги захватите 5 штук поселков первого уровня или выше в принципе тоже нормально большие успехи один город имперский замок первый раз 1300 и здесь 1600 а чей вы в итоге получаете 4000 самоцветов в итоге можно получить в общей сложности 5 900 до да? около 6000 так хорошо с этим разобрались а теперь читаем. Каждый сезон длится 14 дней. Так, 72 это понятно. 30 героев понятно. Сила, марш. Есть крепость гильдии. Так, это понятно, понятно. Так, хорошо. Значит нету. Сколько максимум можно очей получить с имперского замка? Значит поехали Есть три рейтинга Насколько я понял Имперского замка гильдия и личный рейтинг Чем выше у вас будет Личный рейтинг Я так понял Среди всех игроков возможно Не знаю а Гильдии у нас Посмотрим сколько 103 71 человек Странно как-то так, к имперскому еще никто не подобрался в общем это мы все на окраинах семья террор вот у нас поселок нам надо к нему продвигаться а, также можно улучшать свой замок повысить уровень города а, так руины крепость гильдии есть 5 лавалов так, на первом у нас получается лимит 80 клеток, ресурсов производство ресурсов 350, а тут у нас 3. То есть добавление и хранение ресурсов плюс 400 тысяч. А то есть лимит клеток везде одинаковый. Хорошо. Хорошо. Но самое, самое основное это руда, я смотрю увеличится только производство ресурсов до 3600 ну в принципе не так уж и много хорошо у нас есть руды 200 тысяч ну сделали подарок подарили окей подарили руды в итоге у нас нет необходимо для постройки и развития городов для занимайте клетки с рудниками окей то есть надо искать рудники Соседние клетки. Хорошо, поехали. Создаем команду. Так, восстановление нам пока не нужно. Редактировать. То есть у нас получается поселки, потом идут города, а потом идет уже в центре имперский замок. То есть надо чем побыстрее сохранить, добежать нам до... первую команду высадить. А давайте создадим сразу же все. Блин, непривычно. Ну, в принципе, интересно в плане того, что, по сути, за две недели... Опять же, ребят, думайте, с две недели. Две недели это, конечно, жесть. Так, высадить это у нас общее, получается, для всех наших пачек. Можно пачки с помощью хапчика восстанавливать. Но для этого надо захватывать. Опять же, определенные ресурсы. А у нас есть три Ой. У нас есть с вами три ресурса: еда. А вода и, и руда. Ну, руда для замка, вода для марш-брыска. То есть без воды мы нифига не сделаем. А здесь у нас получается еда для восстановления силы героя а, хорошо значит идем высадить. попробуем так эта пачка возвращается чем дальше вы будете скажем так от поселка видите я так понял будет кидать по силе скорее всего так, а ну-ка, можно посмотреть. Инфо. Поделиться координатами можно. Ну, вот такое себе. Так, окей. Наша задача захватить. больше ресурсов, то есть так хорошо а нападать интересно посмотреть по поводу нап нападения на соседние участки эти еще не до захватили сейчас захватим на соседние клетки, то есть можно только нападать которая рядом так хорошо За фигня. Я не захватил эту клетку, что ли? Так, хорошо, имперский замок. Ну, то есть, по сути, вам надо перебираться в... дальше в города. Так, где у нас на карте? Я уже что-то перещелкал. Ну, есть, есть куда лететь еще. Тут у нас город, хорошо. Так, все пока бегут. Ускорить это дело нельзя. Ну, такое, знаете... Я бы не сказал, что особо прям интересная локация, если сравнивать именно то, как они ее сделали. Если сравнивать с... Самой нашей игрой, да, геймплеем, вот это, вот это, по-моему, шаг назад. не то, чего ожидалось. Так, хорошо, с этими разобрались, эти вернулись в башенку. Забираем рудники. Так как я руду пожертвовал полностью всю. Кстати, можно попробовать. Так, этот возвращается. Плюс 300 в час у нас получается, да, если мы сейчас захватим сарделя. Так, сарделя вернулась, могу этого послать. А, поселок поселок 270-300. Так захватил я или еще не захватил? Еще не захватил. Ну видите, здесь все остальные гильдии, не знаю, скорее всего будет по силе. Интересный будет, скорее всего, в топах. На мелких лавалах это просто будет чисто у кого онлайна больше. Они будут забегать в центр, думаю, без проблем. Так, сейчас мы заберем две этих клеточки. Странно, как-то напрямую бежит Только соседние клетки Поселок мы пока этот атаковать не можем 4650 Странно, что-то я не могу понять Что, мы не можем захватить этот рудник, что ли? Сила гарнизона левел 5. Странно. Походу не можем. Сейчас попробуем добить. Может, там надо добить. А, так, поселок. Сила гарнизона level 7. Может, меня просто сливают? Такое тоже может быть. Вполне даже. Надо будет перейти на основной аккаунт. А, мы ж можем посмотреть логи боя. Да, нас сливают ничего не случилось хорошо давайте то есть видите здесь не все так просто здесь еще хорошие такие герои сейчас попробуем перейти на основной аккаунт там герои лучшей прокачки в общем не знаю мне как и раньше эта локация не нравится единственный, конечно, плюс то, что изменили награды 6000 самоцветов думаю, никому не лишние будут, особенно для гильдии поэтому чисто фарма дрочь не более того, так, обучалку опять проходим Это хорошо что они создали хоть какую-то обучалку так окей окей окей окей То есть имперский замок самый последний ну в общем обучалка однозначно плюс и что они хотят сказать что опять клеток не видно Вообще супер вот как хочешь знаете как хочешь так и догадывайся то есть этого они так и не восстановили ну я не вижу по крайней мере сейчас перезайдем вот опять же та же самая проблема а, не видно всех клеток гильдии это печально Так, в принципе, руду можно сразу дарить. То есть, если у вас нормальный онлайн, вы, в принципе, и до пятого дойдете Очень быстро. Но вот это, конечно, минус. Вот это дичь. Так, создаем пачку. Создать команду. У меня тоже герои, кстати, не, не такие прям им имбалансные как хотелось бы ну в принципе мы их должно хватить нам но... еще поехали попробуем захватить под защитой две минуты а, не так уж и много я вам скажу все-таки мы заняли под защитой 7 минут то есть 10 минут по сути делается но вот то что не видно клеток это конечно минус ну то есть надо перещелкать чтобы увидеть своих, свои гильдийские клетки сейчас еще раз выйду будет видно уже не нифига вот та же самая проблема осталась только только соседние клетки. Хорошо. Теперь я могу атаковать. Теперь я могу атаковать. Ну, в общем, ребят, печаль. Полная печаль. С этим они нифига не сделали. Это реально хреново, потому что придется щелкать. Я надеюсь, не у всех так. Но, по крайней мере, я уже вижу, что это будет жопа. Каждый раз щелкать. Ну я представляю, когда вы дальше где-то зайдете, придется вам перещелкать все. Жесть, конечно. А вот что нельзя отсюда создать было? Ну, в общем, ребят, тестовый пилотный проект, но реализация, честно скажу вставляет желать лучшего единственный плюс это конечно количество самоцветов если вы их э, в итоге словите надо, надо мчаться к имперскому но это представьте это каждый раз надо перещелкать где-то какую-то цель но это жесть то есть для этого вам придется э, по сути э, координировать все действия в чате я не знаю создавать какой-то чат у кого нету потому что вот так вот бегать соло Нифига я не видел, но это это печаль. <музыка> У нас тут, конечно, победа, победа, победа. Занимайте клетки города, чтобы увеличить количество клеток, которые ваша килия может занять. То есть надо занимать города. не знаю вот смотрите я уже потратил ну так по большому счету 10 минут единственный вариант это то что вот потратить все ресурсы и все вам больше не надо заходить это в принципе в день зайти зафармить 10 минут не знаю вот я не знаю ли это будет пользоваться спросом Почему закончились ходы? Потому что у нас 77-80. Ну, не знаю, как по мне реально это дичь. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу локации. Но я не знаю. Мне кажется, тут надо переделывать. Все, задумка как бы интересная, но реализация очень печальная. А на этом на... В новом рассвете там хотя бы можно было пачки атаковать, которые добивают ресурсы. А тут вы просто захватываете, его потом могут отбить. Ну реально, у нее намного интереснее получилось локализировать, ну, сделать эту локацию, нежели у нас здесь. Я надеюсь, они это переделывают, потому что в таком виде, ну, это печаль. Это реально полная печаль. По сути я 100 тысяч потратил забрал третью часть ну не знаю пишите что вы думаете ребят ставьте лайки ждите новых видосиков я не знаю будут ли фармить буду ли я фармить эту локацию потому что ну, это боль ну ради самоцветов без донатом я думаю на немке мы будем фармить в общем не знаю пишите фармите ли вы это всем удачи всем пока